И наша жизнь как-то нелепо пролетает быстро Встречая по утрам восходы, провожаем закат А за окном дни летят, а за ним и годы А мы все так же продолжаем за ним бежать Наше бытие подобно сну и лишь проснувшись Осознаем, насколько бренно и наша жизнь Не обрести покоя нами, и не постигнуть счастья Не осознав, зачем мы созданы, в чем смысл жизни Наша жизнь подобна путникам, мы все тут гости Оглянись вокруг, на этот бренный мир взгляни Он полон знаков и знамений для людей разумных И лишь ослепшие сердца в них не увидят бы Обрати свой взор на небо, солнце, облака Взгляни на звезды, на луну, что в небе кружит Пойми, так просто не могло, ведь возникнуть все Так же появись поэма без ее поэта Ведь глупо отрицать писателя, смотря на книгу Ведь глупо отрицать художника, смотря в картины Ведь так же глупо отрицать создателя вселенной Смотря на мир видимые его следы бытия Так сколько же знамений нужно, чтобы уверовать Так сколько же знамений нужно, чтобы осознать, что Мир наш не случайность, и все что в нем творится Говорит лишь об одном, об одном о нем И как бы не бежали мы, отрицая истину Для нас есть явное знамение, это смерть Не отсрочить нами вой, и как бы не бежали мы Чему предписано случиться, не миновать Есть миллионы сердец, подобно грубым камням Но среди них есть и те, с которых бьют ручи Есть миллионы душ, тонущих грязи безволна Потерявшись в этом мире, они в сети для нас есть тысячи знамений, чтобы уверовать Есть также тысячи причин, чтобы себя спасти Останови же и задумайся хоть на мгновение наша жизнь жизни вечно каждому приписан срок